И всем привет! Сегодня пришла очередь рассказать про один из наших конкурсов, который называется Дамагер. По этому конкурсу вы можете получить 500 либо 1000 золота, все зависит от того, сколько было сделано репостов. А также один случайный участник данного конкурса получает 100 голды просто за то, что он размещает здесь свой результат. Ограничений по участию техники здесь нет ни по уровню, ни по типу техники. Дата, которую видите на экране, это дата на момент записи данного видео. Поэтому на нее не стоит обращать сильно внимания, ибо даты меняются. Для того, чтобы принять участие, надо сделать несколько простых вещей. Во-первых, это сделать репост данной записи. Во-вторых, быть участником нашей группы это обязательно. Ну и самый важный момент, это нанести тот самый дамаг, который мы вас просим нанести. Например, это урон максимально близкий к цифре 2713. Это на момент записи данного видео. Напоминаю, цифры меняются каждый конкурс. Вот пример для наглядности. Например, надо нанести 2714 урона. Один участник нанес урона 2728, а второй участник нанес 2686. И самый близкий к заветной цифре 2714 был участник с дамагом в 2728. Он и заберет свой приз кучу раз уже были случаи когда наносили урон именно того значение которое мы просили например мы просим 2415 и человек наносит точно 2415 а бывает не хватает всего лишь одной единичкой и тут идет уже реальная борьба в общем как вы поняли условия довольно таки простые если вы выполнили все условия вы делаете скриншот вашего боя скидывайте скриншот в описании под видео а также вам понадобится для проверки вашего результата залить ваш реплей на вот этот вот сайт, вот Replace. И в случае, если вы победили, вы кидаете мне в личное сообщение ссылочку на ваш реплей. Но если хотите, можете сразу взять ссылочку на ваш реплей и разместить его под конкурсом для того, чтобы сэкономить и мое, и ваше время. А также напоминаю, что голду получает именно человек, Указанный на скриншоте данного боя Не тот, кто его скинет, а именно тот человек, который размещен на скриншоте Для того, чтобы исключить моменты, когда люди пытаются кое-кого обмануть В общем, надеюсь, если данное видео понравилось и вам нравятся конкурсы То ставьте лайк и принимайте активное участие в данных конкурсах С вами был Дмитрий, пока-пока